друга и смотреть правде в глаза никаких больше песен никаких расследований это для твоего же блага ты позволишь мне защитить тебя я по ней скучаю и я тоже но мне кажется она зря это вырвала. У нас есть две песенки теперь а теперь песенок нету доброго времени суток мои дорогие друзья меня зовут Дэн дэнта канал xiles games а мы продолжаем шедевральную игру которая называется children of silent town они забрали нашу маму а, в общем у нас есть кукла печеньки и записки Uh, у нас есть, мы должны будем собирать информацию. У нас третья глава называется "Перекурство". Голоса в лесу, что такое, на что похоже чудовище, почему люди пропадают, почему никто не ищет исчезнувших, новая информация. Uh, пока нету никакой информации. Привет, уголек. Что случилось? Какой-то ты сегодня грустный. А это кто? <клево> Здравствуйте, как поживаете? Держусь в форме, занимаюсь тяжелой работой. Вы чините трубы? Ого, точнее не скажешь Я же был водопроводчиком, знаешь Просто не мог больше смотреть на эти дырявые трубы Без сожаления Это прекрасно, ведь правда Мы уже давно не можем набирать воду из источника Не волнуйся, когда я закончу, вода у нас будет сколько угодно Это здорово Удачи, спасибо, милая Так, хорошо Мы там поговорили Со Сьюзен, по-моему ее зовут О, смотрите, солнышко Эй, солнышко, привет, Люси. Если ты ищешь остальных, они играют вон там у лавки. А ты что делаешь? Мама просила меня подрезать растения, они разослись не на шутку. А, и как, весело? Ну, с маленькими листочками мрока, а с большими прям чувствуешь, как дело продвигается. Очень неплохо. Да ну-ка, вы обманываете, это очень скучно. Но ты же знаешь мою маму сначала дела, а потом еще одно дело. А ты что здесь делаешь? Я провожу расследование, можно задать тебе несколько вопросов? Конечно. Мама. Ты же знаешь, моя мама, я слышала. Мне очень жаль, как ты? Ну, бывало и лучше. В моей семье никто не исчезал, поэтому я не могу даже представить, что ты чувствуешь, но если тебе нужен друг, ты всегда можешь прийти ко мне. Спасибо, солнышко. И еще, Люси. Что? Я знаю, ты храбрая, но, пожалуйста, не ходи искать ее в лес. Я серьезно, не хочу, чтобы мою лучшую подругу утащили чудовище. Солнышко, но ну это что у нас серьезная ответственная, а не я. Люси! Ладно, шучу, не волнуйся, никуда я не пойду. Пойду, конечно. Я просто хочу больше узнать о пропавших людях. Я знаю, понимаю, взрослые нам не все говорят. Ты тоже это заметила? Да, но я уверена, они поступают так для нашего блага. Они не хотят, чтобы мы волновались. Со мной так же, не заставляй меня волноваться за себя. Ладно, не буду. Что ты знаешь о чудовищах? Ну, они живут в лесу, они рычат по ночам и похищают людей. Да, но я не об этом, а типа, как они выглядят? Но я представляю, что они уродливые, у них множество глаз и плотная черная шерсть. Я думаю, что видела чудовище. Знаешь, что и ночью, когда моя мама пропала? Я помню, мы видели белую собаку или белого кота. Правда, ты сильно испугалась? Это длилось одно мгновение, я сразу же убежала, я помню только его белый мех и рык. Должно быть, это было ужасно. Знаешь, ты единственное, кому я об этом рассказала. Ох, Люси, ты больше никому не должна говорить. Взрослые всегда просто бесят такие истории, не знаю, что они подумали бы. Но ведь да они рассказали нам про чудовищ. А если бы они решили, что оно пришло забрать тебя? Не думаю, оно не споследовало за мной. Представь себе их реакцию, но другим ребятам я тоже не доверяю. Мы все слишком сильно боимся. Я и не собиралась говорить остальным только тебе. Хорошо, Люси, будь осторожна. Ты бывала когда-нибудь в лесу? Конечно нет, мои родители сердятся, когда я к обеду опаздываю, даже не представляю, что бы они сделали, если бы я пошла в лес. Я тоже там никогда не была. Единственное, кто может доходить, это плотник. Ты могла бы расспросить его. Однако задавать вопросы, такие вопросы взрослым, не лучшая идея. Они не хотят об этом говорить. Я поняла, спасибо. Мне пора. А где плотник? Или это батюшка? Это малышка. Извините, пожалуйста, можно? Грррр. Понял. Нельзя. Что у нас с этой стороны нам нужно бегать короче сейчас узнавать информацию бабуля это песня моя мама откуда вы ее знаете а это ты что такое Люси? хочешь меня чем-то спросить я знаю эту песню да и что так почему вы ее поете потому что я пела ее задолго до твоей мамы а что вы такое говорите а кто по-твоему научил ее этой песне конечно же я я вам не верю все говорят что вы не в своем уме и мама не... мне никогда про вас не, раз... не говорила Конечно, твоя мама меня не знает, я просто сумасшедшая старуха, а пение, оно для легкомысленных людей. В пении нет ничего легкомысленного. Ну ладно, ты хочешь знать продолжение песни? Да. Слушай, хорошенько. Блин, как круто. У нас появилась мамина песня. Ты очень перспективная малышка, Люся. О, время уже почти настало. Время для чего? Я ошиблась. У меня часы сломаны. <клёх> чудовище. Вы когда-нибудь видели чудовище? А то, конечно, я не раз. Правда? Последнего я помню из из... <клёх> Очень хорошо, это был спятивший фермер, Арущий на своих кур. Ужасное зрелище. А, я понимаю, это тоже чудовищно, да. Для меня такие люди есть настоящие чудовища. Вы знаете что-нибудь про лес? Ну, это место, где много деревьев. О каком типе леса ты говоришь? Есть только один тип леса, тот, в котором исчезают люди. А, этот? Ну да, конечно, должно быть, в твоих глазах лес так и выглядит. Ты слишком молода. А что раньше было по-другому? Люди об этом не говорят. Как они могут говорить о более хорошем прошлом, если все, что они могут сейчас, это бояться настоящего? Вы... А каким был лес раньше? Знаешь, когда-то в лесу жило множество счастливых птиц. Но в один ужасный день король леса решил, что оставит у себя только тех птиц, которые щебечут лучше всего. Естественно, потом они пересорились и... Стоя, а что случилось потом? О чем вы говорите? Да, может быть, их все пожали чудовища. Конец истории. Она словно все время до мной смеется. Ты хотела еще что-нибудь узнать? А мы попробуем ей попеть. Некоторые предметы могут скрывать драгоценные воспоминания. Эта песня помогает людям извлечь их из памяти. Выберите новую песню. А, -а, -а. а это обучение. Ага Смотри-ка Ага Не сюда, значит Так, а вот здесь надо помозговать. Все. <смех> Я нашел выход. О, это наша мама с, со Сьюзом. Mm -hmm. Что? А, мы это уже видели. Когда мама и Сьюзен были маленькими, они здесь играли Так, здесь больше ничего нету Но это хорошо, что мы сюда А, стоп, стоп, стоп, стоп, были грабельки Старушка ушла Грабельки вижу и забираю Конечно, может пригодиться Получено грабли Получено ящик Ага Видишь, не просто так вернулся, это я, это я молодец, конечно, молодец Мы можем грабли попробовать использовать Смотри Блин, столько заданий новых, это прикольно Не, мне нужно как-то... А, стоп! Надо сюда Потом отсюда туда Короче Надо в два домика попасть сразу Хуеть! Ага, стоп. Убирай. Теперь поставь. Ага. Вот. Видишь, убрал и получилось все. Это кто? Ты здесь делаешь? Ты явно не в пятки играла, а теперь меня найдут. Остальные больше не играют. Они у лавки заняты кое-чем другим. Эх, а мне ничего не сказали. Что ж, а ты хочешь с поиграть, Лиси? Да, не особо, может, поболтай немножко? Конечно. А, оливия не Сьюзен. И тогда Оливия начала говорить мне всякие странности про чудовище. Я испугалась и убежала. Взрослые всегда так делают. Я пытаюсь выяснить все возможное, мне сказали, что моего дядю утащили чудовище, потому что он обычно слишком громко разговаривал. С ним всегда было весело, мне нравилась его компания. Я хочу узнать, что происходит с людьми, которые исчезают. Можно задать тебе несколько вопросов? Конечно, задавай. Ты знаешь, как именно он исчез? Мы с ним играли в прятки в мою любимую игру, была его очередь прятаться, но я так и не смог его найти. Я спросил у взрослых помочь, но и они его не нашли. Они сказали, что может быть он спрятался в лесу и заблудился. А ты не пробовал пойти его искать? Ты с ума сошла? Разве не знаешь, что это запрещено? Тогда и меня бы утащили чудовище. Хорошо. Ящик с инструментами должно быть фермера. Ну да, мы его никак пока не откроем. Пошли назад, хорошо. Так, хорошо Мы что-то побродили, посмотрели Я предлагаю Подожди, а если мы ему споем? Ага, ему нельзя петь Так, он заблокирован для меня А это кто? Здравствуйте А, ты Люси Ах, да, дочка Элоизы. Можно задать вам пару вопросов? Дети должны просто играть в дурачься, а вопросы оставив взрослым, дорогуша. Я знаю, что лес опаснее, куда-то не пойду. Боже, и вот об этом думают современные дети? Я просто думала, что если бы получше знала лес, то была бы в большей безопасности. Малышка, тебе не должны интересовать такие вещи, просто следуй правилам и все будет в порядке. Я прожила здесь всю жизнь и все всегда было так, как сейчас. Больше тебе ничего не надо знать. Вы знаете, как выглядит чудовище? Когда-нибудь видели хоть одно? Что, юная леди, о подобных вещах? Не разговариваем. Я просто хочу узнать, чудовище утащили мою маму, и мне... Ну, конечно, я понимаю, в чем дело, но не надо так, дитя. Ты не можешь просто пристать к людям со своими расспросами. Ты не единственный, кто потерял близкого человека. С вами это тоже произошло. Понимаешь? Это как раз один из тех вопросов, которые не надо задавать. Простите. Помните, правила защищают нас? Те, кто их не соблюдает, исчезают навсегда. Со временем ты примешь это, если кто-то пропал. Всегда же сам он и виноват. Это неправда. Моя мама никогда ничего плохого не делала. Глупая девчонка. Не повышай голос. Какая-то, блядь, старушка агрессивная. Тьфу, я только зря время на тебя трачу. Мне она не нравится. Это не важно. Простите, мне пора. Ой, запутался. Так, хорошо. Куда еще можно пойти? Пойдем, наверное, посмотрим, где Оливия тут тусуется. Ой, не, Оль... да, Оливия, все правильно. Оливия, наверное, еще у меня дома. А можем как-то а, заботиться о растениях. А, мы можем, наверное, взять ящик? Нет, не можем. Песенка? Песенка тоже не работает. Опа А у нее работает А, то есть друзья пропали, а она осталась совсем одна Успокаивающий звук бегущей воды, река была здесь и тогда, когда я была еще ребенком Я счастлива, но несмотря на все эти годы, деревня по-прежнему на своем месте, как и всегда А вот люди уже нет Что вы имеете в виду? За долгие годы я повидала много, много лиц, что появлялись и исчезали. Почему мы вешаем плакаты с лицами пропавших, если никто потом не идет их искать? Нет-нет, плакаты нужны не для того, чтобы помочь в поисках, а просто чтобы знать, кто пропал. Но кто-нибудь хоть раз пытался кого-то найти? Одни лишь дураки, у них всегда одна судьба, а другой они не заслуживают. Чудовища поджидают их, и никто не возвращается домой. А вот так, а вот как-то, да. Стой Короче, я должен оставаться здесь, иначе ты не пройдешь Что он хочет? Ага Ладно, сейчас соберем Наверное, печенье, потому что печенье у нас есть Ох, нихера себе сюда не не так тогда давай вот так печенье хлеба хочется что то про хлеб думает, про маму. Тупой черныш. Почему он всегда всем заправляет? А? О чем ты говоришь? Он хотел наказать меня. Позвольку я позволил себе подкупить себе конфеты. Он забрал у меня драгоценный подарок и спрятал. Да, это очень на нее похоже. Я даже не могу уйти отсюда, чтобы поискать. Это нечестно. Хочешь, я найду этот подарок для тебя? Тогда пропустишь. Даже не знаю. А знаешь что? Черт не недостойный моей верности. Если найдешь мой подарок, можешь пройти в любой момент. Договорились. А какой это подарок был? Старуха говорит, что плакаты. Ага. Ладно, это мы. Кукла. К -к -к не печенье. Закрыто. Так, пойдем туда с Мелодией, надо двигаться. И изучать все это дело Подожди, поле было открыто, правильно? Я на поле ни разу не был Вали подальше от моего поля Не подходи, весь урожай мне испортишь И вам хорошего дня А если я ему песенку спою? Ну интересно, что он за текст? А -а -а, яблочно-вишневый джем. Хочет. Привет, малыши. Он хочет яблочно-вишневый джем. А мы солнышку ни разу не пели. А она хочет в мячик поиграть. Ну ее можно понять. Так, здесь ничего Тогда мы возвращаемся назад Домой Может у нас там есть банки Какие-то с вареньем И нам нужно найти игрушку Ну-ка Кепку хочет Он хочет кепку Обидно, что кажется отнимает больше времени, чем я думал Хорошо, что она мне шляпа, а то солнце напекло бы голову а я у вас раньше этой шляпа не видела, вам очень идет. А, спасибо. А то скажи, мне подарил ее отец, когда я был немного больше тебя. И что же случилось? Он потом пропал в лесу? Нет, иногда люди умирают от старости, понимаешь? А, ну да, понятно. Тоже. Смотри. Так. Ага, он вниз сюда смотрит. Блять, что я делаю? Во. Ага, подожди. тогда только в эту сторону мы можем пойти вот так нет подожди а как же так так а мне не хватает шестереночек а я окажись понял А нет. Нифига. Только получается вот это. Ага. Я понял. Так. Так. Эту снимаем, одеваем. Бля, не в ту сторону. Во! Ёпта, блядь, получилось. У, вот эти... Вот, это, вот, это, вот эти вот задания, это, конечно, прикольно. Плотник ушел и оставил собаку? Он хочет следовать за хозяином. Узел слишком крепкий, как мне его развязать? А у нас ничего такого нету А мы можем собаки собаке спеть? Можем Да, он мечтает о хозяине Ну еще бы Самые верные в мире Ага Так, хорошо Одному нужно варенье Мамин плакат тут уже есть Говорят, если встретить себя на улице Надо угостить печеньем Может кого-то печеньем угостить? А никак попасть нельзя? Нет. Блин, вот это херня. Но э, объекты, которые вот можно исследовать, они сразу подсвечиваются красным. Там ничего нету. Ну, мне зачем-то дали ящик и грабли эти, блядь. Pues... Погодь! А если мы грабли отдадим этому э -э фермеру. Как вариант же, может что-то быть? Меня не пропустит. А тут никакого пения нету. А он хочет малиновое варенье. А я думаю, не могу зайти за малиновым вареньем. Ну-ка пойдем глянем, что здесь. Еще разок. Ничего, так на тележка пусто игра только для взрослых грязные инструменты все в паутине Ладно, думаю сюда приходят куры когда стемнеют я если честно даже не подраздеваю, не понимаю что надо сделать ну, некоторые моменты, да, они типа очевидны, но вот сейчас вообще нихера не очевидны А чё Синька хочет? Мечтаю о драконе. Чудовище приближается. Я не пойду к остальным ребятам, они с были какими-то гадками. Нападение чудища не сейчас Может так можно задать несколько вопросов? Давай, так мы же уже спрашивали Ящик я не могу Мне надо найти чем Найти что-то, чем я могу ящик вскрыть Не могу спеть? Не могу. Это, наверное, священник, наверное, то, что я в колокол бил. Поэтому теперь он меня жопит. все получается меня запутали я не знаю куда идти я вроде как все осмотрел досконально ну, пойду искать значит вы знали что оказывается можно за дом зайти я просто случайно навел на крышу дома и у меня вот здесь вот появилась рука здесь можно было ходить? Ну камень, блять, в колодец ныть. А, -а, а, так подожди-ка, ножницы. но я не шучу, Люси. Мама все за мной следит. Мне не нужны проблемы. Ладно, ладно, я поняла. Старик. Он тот человек все смотрит на меня. Думаю, вдруг он меня ненавидит. Правда, не знаю, за что бы. Он кажется важным человеком, из-за этого я нервничаю. Если хочешь, я могу попробовать с ним поговорить. Ты уверен, что он не рассидится еще с ней? Не волнуйся, я буду вежлива. Так, надо у нее как-то ножницы взять. Здесь никого, нет никого, кто умеет жить по-настоящему, ухаживать за цветами Никого это не интересует Бля, бедняга Продолжал дальше щелкать Эти куртины чудесные Может быть их нужно просто полить? Полить? Тут повсюду сухие листья старые ветки, которые нужно вычистить Земля твердая, как камень Это не куртина, это уже лес какой-то А, так вы садовник, я садовник Молодежь, вообще ничего не знаете если можно, я хотела бы задать вам пару вопросов в нашей деревне Цветы Где вы научились ухаживать за цветами? Ответ очевиден, но думаю, вас нынешний детей ничему не учат Лес Можете рассказать про лес? Вас что и правда ничему не учили? Нет, в смысле, вы хоть раз ходили туда? Для чего с чудовищами поболтать? Более глупого вопроса ты не могла мне задать Чудовища Они определенно похожи на негодных детей, вроде тебя Отстань от меня Ну, давай мы теперь на нем мелодию сыграем Но ну, мне кажется, я знаю, что ему нужны грабли Для того, чтобы поухаживать за садом А грабли у нас есть Спорим, нужны грабли Инфа сотка Ох, ёпта Так, ну. Но... Начинать нужно Знаете откуда? Вот отсюда? Нет, не отсюда. Ну, как-то вот как-то оно вот так вот. Спорим, грабли надо. Да, дедуль? Грабель кидать? Хочет цветы Фибискус, как он выглядит? Ты его здесь не увидишь, больше никто его не уращивает. Это прекрасный темно-синий цветок с большими лепестками Мне кажется, я как-то видела такой Ничего А где мы видели такой цветок? Может у фермера видели? Здесь живет рой медоносных пчел И Они ждали точно так же как дикие Одним из придуманных рыжиком испытаний на храброс было сунуть руку в отверстие Само собой этого не делала Давай обыщем А у нее лицо такое как будто она словила что-то Пусто там нет пчел Но я... А, офигенно И кто бы мог подумать что разные личные материалы Думаю фермы используют для ремонта помещений для живности Это мое поле, не игровая площадка, иди никому не мешай, угрюмый старикан. Еще желается наши розыгрыши, он их заслужил. Простите, можно кое-что у вас спросить? Я работаю. Лес? Вы кто нибудь бывали в лесу? Что? Кто тебе это сказал? Никто не говорил, я просто спрашиваю. Какая чушь, все знают, что эти в лес это безумие. Скажи мне, похож на безумца? Но я не... Тьфу, ну и дети пошли. Пропавшие люди. И я хочу знать все о людях, которые исчезли, вы можете рассказать мне что-нибудь О них. Да что тут рассказывать, они не следовали правилам. Твой отец тебе это миллион раз говорил, так что не думай, что я не понимаю, что ты здесь делаешь. Простите. Ты здесь выступаешь от имени своих сопливых дружков и надеясь, что в следующем исчезну я, так? Жаль вас разочаровать, но это никогда не случится. Я отлично знаю, как тут жить, и уж точно не так, как дети, которые мешают людям работать. Продолж... Продолжай в том же духе, они и тебя заберут, вот увидишь. Но я же ничего такого не сказала. Я давно знаю твоего отца и говорю ради тебе, ради него тебе говорю, веди себя как положено. Чудовище. Вы когда-нибудь видели чудовище? Нет, нет, это так не работает. Это чудовище смотрит за нами и решает, кто будет следующим. Люди, которые слишком сильно шумят и повышают голос, чудовище предпочитают их. Так что правило очень простое. Будь тише. Ага. Но ключом мы можем открыть только одно. Это ящик с инструментами. Потому что у нас все остальное на ключ не заперто. О, отлично. Молоток. И крюк. Нам нужно как-то забраться за вишней. Вишня у соседа, правильно? У соседа, блять. Вот эта привычка у меня уже к соседу лезть. С ферамером мы поговорили. Висячий замок А ну вер... Отлично Я думаю фермер будет Исайк до вечера Может быть я чуть-чуть погорячилась Но кроликам нужна свобода Если не ошибаюсь Тут работает папа Он очень многому здесь научился Том скверно общается с нами с детьми Но мне кажется с папой он ладит Лучше не привлекать его внимания Ведь он велел мне не выходить из дома вон и черешня, Вишенки. Слишком высоко. А у меня есть стульчик. С целым деревцем возможно. Ветка, усыпанная вишнями. Ударилась? Больно? А зато у меня теперь полно вишни. Хорошо. Теперь мы можем пойти к солнышку и отдать ей вишенки солнышко где ты это взяла если это из хозяйства фермера хотела бы я видеть его лицо когда он заметил что такой огромный ветвь нет честно говоря я его лица в этот момент не видел он был слишком занят погоней за кроликами просто не верится что это сделала а не волнуйся когда я закончу воды у нас будет сколько угодно солнышко что происходит Умоляйте, а говори потише Ой, мам, прости. Здравствуй, Люся. Смотри, ты тоже здесь. Здравствуйте. Видите себя как следует. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Конечно, простите нас. Могло быть и хуже. И что я буду с ним делать, Люся? Как что? Есть? А взамен? Ты хочешь ножницы, так? Но тебе же нужны с собой наруки, чтобы есть вишню. Хм, ну, ты даешь. Ладно, можешь взять их. Но сначала нужно решить проблему. Если мама увидит, что я ладричаю, она начнет задавать вопросы. Надо сделать вид, что я продолжаю работать. Я не могу отсюда уйти. Хм, я что-нибудь придумаю а... А... а, точно, граблю Возьми вилы и начни сгребать листья Уверен, твоя мама будет не против О, звучит отлично Хорошо, Люсь, вот ножницы, верни их сразу, как закончишь Так, значит, мы сейчас используем ножницы на собаке Ну, не на собаке, а на поводке собаки Собаку не трогаем Собака лучше друг человека Собак мы любим Все любят собак не понимаю людей, которые не любят животных Сука Так, отрезаем Все, малыш, ты свободен Ну и куда же ты побежал? Получена веревка а, Мы, я думаю, мы можем смешать веревку и крюк Отлично. Захватный крюк. А, значит, можно будет куда-нибудь залезть. Первое, нужно вернуть ножницы солнышку. Вот ножницы. Спасибо, Люся, а то я уже начала волноваться. Он туда пойдет, Песель. Да. Эй, что ты здесь делаешь, лес опасен? Ну уже, давай вернемся. Пиздец. Где же ты? К воротам что-то прицепилось Это шерсть уголька Я думаю он обжал в лес не Все будет в порядке? Получена наклейка Пипец, блять Так, он хотел пекарскую лопатку Правильно? Но ее где-то спрятали а вот где мы можем только догадываться Но на самом деле Мы можем забраться э, К Оливии У нас теперь есть крюк И мы можем попробовать залететь к ней Вон видишь синий цветок Оба смотри Время приключений Хуяк Не так то и сложно это было Вот он шикарен И без вкуса Я стащила один Оливия может вернуться в любой момент Но лучше отсюда выбраться Отлично Нужно скрыть следы своего вторжения Хорошо, теперь мое преступление останется незамеченным Будем надеяться, оно того стоило Пошли к дедуле Так тебе такое извините пожалуйста это фибискус где ты это взяла дай ко мне взглянуть это и правда фибискус а ты знала, что при должном уходе срезанные цветы могут стоять до месяца к сожалению я не могу заставить его прожить так долго а вот она знала как Кто это она я бы хотела задать вам несколько вопросов она это кто она... Он больше меня не слушает. <звучит> Музыка? Нет. Цветок-то мы ему дали. А. Так. Это уж не важно, как да это вот это надо чтобы вот это надо чтобы перекручивало, да только не в ту сторону ее перекрутила. Опять. О. Но вот этот-то не выкручивается так, как надо. Тогда можно вот так сделать. Вот. Это уже похоже на правду. Тогда нам нужно было бы вот этот крутить. И вот так. Опа! Все получилось как надо, вообще идеально. Это либо мама, либо сестра. Скорее всего, сестра. Теперь я вспоминаю... Хотела бы знать вам несколько вопросов этот человек. Моя сестра говорила, что есть секрет в количестве воды. Ее не должно быть слишком много, иначе корни начнут гнить. Она очень любила эти цветы. И дело было не только в них. Она заботилась обо всех нас, словно мы были цветами в ее любимом саду. А потом остались одни сорняки Она пропала в лесу, она была такой ответственной, но так легко сбилась с пути и бросила нас. Я ее так и не простил, как это произошло. Проклятые монстры. Вы не пытались ее спасти, малышка? Чудовище существует, их нельзя победить. Они всегда будут в лесу. Поэтому мы и живем по правилам, чтобы держаться вместе. Не забывай об этом. Это мне негде его хранить. Может быть лучше выбросить? Не надо, я возьму. Да-да, как хочешь. Так, что еще могу сделать? Что я еще могу сделать? Я побродил, а лопатка того ну mm -hmm. Вот и все. Теперь можно к ребятам обратно идти и посмотреть, чем они там заняты. Надо будет уже. Но ну, я думаю, до четвертой главы скоро дойдем Держи лопатку Смотри, это ведь твой подарок? Да, Люси, это он Спасибо Помнишь свое обещание? Конечно, можешь проходить Эй, ну как дела? Я скоро отомщу, черныш Он думает, что сможет победить меня в гонках зверушек Эта лягушка непобедима У нее определенно есть волшебная сила Волшебная? Ну конечно Можно задать тебе несколько вопросов? Валяй так, давайте мы их разговоры... Мне кажется, дети ничего не скажут. Я с... Давай, я расскажу всем, что ты ходила и весь день задавала всем странные вопросы. Зачем тебе так поступать? Зачем же, зачем я тебе, чтобы поиздеваться над тобой? У меня есть куда более серьезные причины. Хочешь с моей мою историю? Победи в гонке зверушек. Почему я должна победить? Потому что я побеждаю самой крутой, а я разговариваю только с крутыми людьми. Но очевидно же, что ты трусишь. Игра. Погнали. Черныши я стане своих зверушек на трассу, и чья первый доберется финиша, тот и победил. У черныша дремлющая Соня, и так что он наверняка проиграет. От Хай село у твоей лягушки. Она прыгает. Аааа, -а хихи. Так история о чудочке, который ты, ты сказал на праздник, ты ведь ее придумал. Тебе бы научиться спионить за взрослыми, когда они разговаривают. Они говорят массу интересных вещей, когда думают, что дети их не слышат. Кто может сказать, что я придумал? Ты в последнее время задаешь подозрительные вопросы: что ты задумала? Ничего, о чем ты вообще говоришь? Какая жалость? Так было бы куда веселее. но погнали. Это трасса, которую они используют. Рыжик и черный сложили мне немало труда. Интересно, откуда на станции сощили материалы? Бросить вызов рыжику. Щелкать как можно быстрее, чтобы заставить ежа двигаться быстрее. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, родники! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, малыш. Ножичками ковыляй с вами, ковыляй, ковыляй, коваляй, ножечку свери. Давай, давай, давай, дорогий, вот она финишная прямая. Печенье гран, печенье гудам, печенье гдем, жопу поцелую, колючу. Отлично. Вы победили? Я победила. Верно, неплохо для девочки. Что ты можешь не рассказать о чудовищах? И надо же, не надо снова жить те же истории о и исчезновениях. Об этом мы и так знаем, правда? И ты во все это веришь? Тебя обманули. Это просто сказочка, которую нам рассказывают взрослые. Они используют чудовищ, чтобы избавиться от людей, которые им не нравятся. Тогда ты им окончательно даешь, они выманяют тебя из дома, а об остальном позаботится о чудовище. Что? О чем ты говоришь? Взрослые ненавидят нас и хотят держать нас на поводке. Я тебе не верю, у тебя есть доказательства? Я просто знаю, это мне достаточно. Если хочешь продолжать жить в своем сказочном мирке, где добрые родители обожают своих деточек, это то, дело твое. Я знаю, в какую игру они играют, и меня они больше не одурачат. Но я тебе вот что скажу. Когда они решат избавиться от меня, они меня не найдут. Я буду скрываться в этих переулках и меня не поймать. Не знаю, насколько я могу доверять историю Мрыжика, но вообще, на самом деле, он говорит довольно-таки необычные вещи. А можно еще с ней поговорить, с этой альтушкой. Привет, Галка, что делаешь? Рыжик нашел новую зверюшку для гонок против черныша. А, еще одну. Правда, я так и, не, и так знаю, кто победит. Зверюшки черныша всегда медленные, слишком быстрые, слишком умны для него. Я хочу кое о чем поговорить с тобой. Я пытаюсь побольше обузнать о пропавших людях. Ты знаешь что-нибудь? Да нет, в моей семье к этому относятся очень серьезно. У нас никогда никто не пропадал. Такие люди, как они, не могут пропасть в лесу. Ты вообще не переживаешь, что с ними может что-нибудь случиться? Даже если бы случилось, для меня это не имело бы значения. Они просто живут в ежедневном страхе. Терпеть их не могу. Только и говорят, что о какой-нибудь исчезнувшей тетушке или пропавшем соседе. Они уверены, что однажды так произойдет и с нами. Когда-нибудь я собираюсь сама пойти в лес. Хочу посмотреть, правда ли чудовище существует. Ты же не всерьез, да? Эй, черныш, ты был когда-нибудь в лесу? Находил там хоть одно чудовище? Что? Что ты такое говоришь, Галка? Я туда не ногой. Я что, по-твоему, идиот? бесполезно с тобой говорить как всегда и что мне теперь делать прости люси я ничем не могу тебе помочь я понимаю ты когда-нибудь видела чудовище? ну что я слышу их голоса Ты между ручание не только это ты хочешь сказать и пение ты тоже его слышишь Да, звучит словно голоса. Я слышу его постоянно с того вечера, когда пропала мама. Это так ужасно и грустно. Я думал, только я его слышу. Ей есть мысли, почему-то мы можем его слышать? Не знаю, но она меня пугает. Кажется, будто она зовет меня. Я никогда никому не рассказывала. Боялась, что... Да, не думаю, что кто-то еще их слышал. Я папе тоже не говорила. Если бы рассказала родителям, они бы сошли с ума. Они буквально одержимы чудовищами. Послушай, не хочешь поговорить чем-нибудь другом Да, хорошо. Еще увидимся. Я собрал всю информацию, я думаю. На что похоже чудовище. А Этой информации у нас нет. Хотела задать несколько вопросов. Что ты знаешь чудовище? Знаю то, что говорят другие. Они похищают людей. Нельзя нарушать правила. Рыжик уверяет, что знает много о запретных вещах, о чудовищах, лесе, подвале. Даже о том, что фермер на самом деле прячет в курятнике. Половина из того, что говорит Рыжик, ерунда. Ты же знаешь? Нет, в смысле, да, но только другая-то половина, правда? Ладно, я спрошу у него Мне пора идти Так, хорошо Я вот думаю а... У нее мы все узнали а Если вспомнить, Синька всегда дружил с Лукой Как нам сказали в начале Может мы узнаем, как Лука пропал? не узнаем но пошли тогда домой или мы уже все узнали может нам уже назад пора Нет, еще рано Ладно, пойду блуждать, искать Короче Бродил, путил Ничего не нашел, но Но Есть предположение, что Нужно опять поиграть Привет, Черныш. Привет, Люси. Смотри, какого скоростного жена? А, мы с ним не разговаривали. Лес. Естественно, сейчас же день, ты бы ночью посмотрел, Даже взрослым не по себе, когда на улице темно. Есть мысли, почему к лесу никто не приближается. Ты что, дурочек, я тебе сказал, проблема только ночью. Днем взрослый туда ходит, иначе откуда бы у нас были дрова для очага? Я не имела в виду днем. Тебе не обязательно обзываться. Ежик отстает. Так, чудовище. Ты видел чудовище? О, да, Люси видел, я все время одну вижу, она ходит ночью под моим окном, правда? Расскажи подробней. Ни за что, вдруг ты пойдешь за ним и с всем разболтаешь. Я так не поступлю. Возможно, я расскажу тебе этот секрет, но сначала с нами поиграешь. А, ну, понятно. Ты должна победить, только ты не сможешь, ведь ты просто девчонка. Какой заносчивый. И как она проходит? У Рыжика лягушка, я нашел супер-ежа. Галка считает, что я слишком глуп, что победить в этой игре, но она не видит какие не неправа. Пожалуй, я тоже так думаю. Серьезно, ешь? Вот, увидите все. А, какое ужасное имя. Лучше бы назвал его Ричард. Шип убийца. Назвать. Бросить вызов чернышу. Я понял. Я понял. Я понял, что делать. Надо не кликать мощность. Хорошо. Помогите лягушке победить гонки. Щелкните в любой точке, чтобы лягушка прыгнула. тут без шансов победа и все сейчас он нам расскажет какие чудовища я победила тебе расскажу все что знаешь ты жульничала так ты сказал что видел чудовище. как она выглядит Оно страшная ночью когда кто-нибудь пропадает я слышу как она грызет кости своих жертв у него огромная паучья голова горящие глаза длинные скользкие щупальца если бы ты увидел его ты бы закричала черныш ты вызвал мне на гонку, чтобы рассказать мне вот это? Ты врешь, просто пытаешься скопировать Рыжик его страшной историей. Не смей называть меня вруном. Тогда прикати рассказывать придуманные истории. Я победила в твоем состязании, теперь расскажи мне тайну, настоящую, или я расскажу всем, какой ты врун. Ладно, ладно. Ты знаешь Синьку? Ну и что он? Я знаю один секрет, он был единственным другом Луки. Но знаешь пропавшего сына пекаря? Я понятия не имела. Но он об этом никогда не говорил. Я как-то случайно увидел их вместе на этой самой улице. Лука был странным парнем. Быть его другом значило, что он тебя все будет косо поглядывать. Но Синька слишком туп, чтобы переживать из-за этих вещей. Лука, он был всегда таким застиншим. Он не ходил в нашу группу, но я хорошо помню, когда он пропал. Знаешь, плакаты Луки повесили только через несколько дней после его исчезновения. Но как ни странно, Синька к этому времени уже перестал приходить сюда его искать. И что в этом странного? Я думаю, Синка узнала бы, что изнанил луки задолго до взрослых. Может, он обнаружил что-то необычное? Не знаю, но думаю спросить у него. Спасибо, Черныш. Ага, пошли к Синке поговорим. Вот, она, видишь, как работает? Главное, все разговоры. Если пропускаешь разговоры, ничего путного не выйдет. Со всеми нужно разговаривать. Обязательно. Так, Синка в амбаре. Так, давай. Лука, ты когда-нибудь общался с Лукой? Да, иногда. Вы с ним дружили? Пожалуй, да, по крайней мере, я считал его другом. Ему нравилось быть одному, я думаю, он постарше нас был. Я им восхищался, Он рассказывал мне очень много полезного. Про игру в прятки, про походы. Я знаю, что с другими он себя чувствовал неуютно, но со мной другое дело. Конечно, он общался со мной как с младшим, но я думаю, он доверял мне. Но должен признать, я никогда не понимал его полностью. Он часто говорил о совершенно непонятных мне вещах. Прости, мне нужно было поговорить с тобой сразу же, как он пропал. Но ты же не знал, а никто не знал. И я об этом особо не рассказывал. Потому что я думаю, может это я виноват? Почему это? Ты сделал что-то плохое? Нет, я ничего не делал. Но вот он был. И вот бум, его нет. Я просто знаю, что люди вокруг меня пропадают и пропадают один за другим. Так что может быть дело во мне. Я так боюсь, что останусь один. Ничего подобного, я в этом уверена. В любом случае, я никуда не исчезну. Спасибо, Люси. Как пропал Лука? В последние несколько дней он говорил какие-то странные вещи, более странные, чем обычные, я видел его довольно редко. Однажды я пошел к нему на наше обычное место, но его там не было. И все его вещи тоже пропали, очень странно, я искал его довольно долго, но так нигде я не нашел. Спустя несколько дней появился плакат, и люди сказали, что он исчез. Но к тому времени я уже и сам догадался. Помнишь что-нибудь необычное перед тем, как это случилось? Да нет, только то, о чем он говорил. Он рассказывал рычании, дощащимся из леса, и если внимательно прислушаться, в нем можно услышать было нечто большее, вроде песни. Я много думала о его словах, и знаешь, у меня появилась теория. Я думаю, лес обманывает тебя. Ты слышишь его голос, а потом исчезаешь. Мне нужно идти. Эм. Кажется, я собрала много доказательств и уже начало темнеть, надо идти домой. Вот теперь мы молодцы. Но там же сидит Оливия дома это. Не знаю, надо нам с ней разговаривать, не надо опять. Отлично, папа еще не вернулся. Я сегодня очень много узнала. Что ж, посмотрим. Лес обманывает тебя. Ой. Кто бы знал, что это значит. А еще эти голоса. Может быть, чудо, чудовищем удается обхитрить людей и как-то утянуть в лес? Возможно, с мамой так и произошло. Если это правда, мы должны спасти ее. Мне всегда говорили, что мы не, можем, не должны искать пропавших, но мы должны попытаться, я в этом уверена. Мне нужен рюкзак, какие-то припасы и я бы сказала папе он бы пошел со мной вряд ли папа привет люси так ты уже дома я везде искал тебя том сказал, что видел тебя около своих полей ты разве не читал записку почему ты вышла из дома нет все было не так я была дома потом пришла оливия сказала что дело важное вот я и пошла тебя искать но ты был занят и когда вернулся домой оливия уже ушла ты уверена да абсолютно а... ясно надо будет потом к ней зайти Ай, хочешь узнать, что с ней случилось? М -м -м. Я узнала о продолжении маминой песни. Нет, не надо. Что? Но это же мамина песня. Люси. Я не в настроении. Оу, скажи мне, где ты этому научилась? У вот той стороны, старушки, знаешь ее? Она говорит, что это она научила маму всем песням. Ты говорила сумасшедшей старухой? Люся, никогда не слушай, что она говорит, и держись от нее подальше. Ну, кажется, она знает много всего про лес. Может быть, она могла бы нам помочь? Хватит. Не разговаривай с ней, я тебе сказал. Нет. Я всегда должна слушаться, но не знаю почему. Люси, никто из вас взрослых ничего нам не говорит. Вы твердите только, что делать, что не делать. А люди исчезают, а вы просто ничего не делаете. А мама? Мама пропала, и никто ее не искал. Я не знаю, где мама. Люси. Люси, послушай меня. Я знаю, тебе нужны ответы. Позволь сказать тебе историю, это важно. Так что слушай внимательно. Давай, присядь. Ух. Эта история произошла, когда мне было примерно столько, сколько тебе сейчас. Знаешь, мы с твоей мамой и еще одной девочкой были очень хорошими друзьями. А девочка была моей сестрой. Мы тоже думали, что-то, что делают взрослые, это неправильно, так что я понимаю, что ты чувствуешь. Однажды, когда еще кто-то из ребят пропал, мы решили пойти его искать. Мы были уверены, что это правильно, но мы ошибались. В тот день моя сестра не вернулась. Поверь мне, когда я говорю, что знаю, как ты себя чувствуешь, Люси. Но мы с мамой на своей шкуре убедились, что правило в этой деревне единственный способ уберечь всех. Нет никакой возможности найти тех, кто пропал. Чудовище существует, но пока мы ведем себя согласно правилам, они не смогут нас забрать, ты понимаешь? Обещаешь, что не пойдешь за ней, Люси? Да, ну и пи пизда, -пи -пи и соврал нахуй. А правда, правда, что ли, когда-то был другим? Еще одна сказка той сумасшедшей старухи. Мы должны держаться друг друга и смотреть правде в глаза. Никаких больше песен, никаких расследований, это для твоего же блага. Ты позволишь мне защитить тебя? Я по ней скучаю. Я тоже. Мне кажется, она зря это вырвала. У нас есть две песенки теперь, а теперь песенок нету. Классная котценка. Да что происходит? Типа зима наступила и мы не искали маму все это время или что? О, глава четвертая. Но ну, мы прошли целую главу за серию. Я считаю это круто, неплохо. Ой, хорошо. Опа. Резкий вдох, вдох, резкий вдох, вздох. Убежать. Убежать Помоги мне Это Лука Убежать Помогите мне Это те, кто пропал Жуть какая Посмотреть На этой чудесной ноте и грустной ноте Мы сделаем перерыв, если вам понравилось видео